Знаете певицу Пугачеву? Да. Ну, не, вы что? А Это знаете, не наше. Но известная персона в Российской Федерации. Ее мужа Галкина признали иноагентом, министра юстиции. А Алла Борисовна написала письмо, в котором говорит, и меня в знак солидарности тоже признавайте иноагентом тоже. Как вы думаете, почему, что и двигало к мотивы? Ну, я думаю, любовь. Бери Она любит любовь. своего мужа. Как дикабрист, как идет за ним. Женщина должна поддержать мужчину во всем. Как вы думаете, почему она так поступила? Ну сука. Ну, так. ну, ахтона. Наверное, у нее денег нет уже. Да это всего лишь привлечение дополнительного внимания к себе. Наверное, черный пиар все-таки, он самый сильный пиар. Слушайте, ну, ей 80 лет, куда там уже? Привлекать. Ну ничего страшного, Елизавете тоже было много лет. Сколько хоронили? Две недели? Ну, королева. Королева. Ну, это наша королева. Ну, смотрите, Галкин-то в Израиле, а Пугачева в России это сделала. Она здесь? Ну, у них там недвижимость, все есть, деньги есть, чем терять. Тут а... она уже свое это отпела. А скажите... Мы, конечно, ее помним, она из детства я помню и Филиппа Киркорова, конечно. Вы в этот поступок понимаете или не понимаете? Мне кажется, этим деньги правят. Поддержали бы мужа таким же образом? Мой муж бы так на такое не пошел. Жить в Израиле бы не стал? Нет. Мы россияне, мы родились в России, всегда будем поддерживать только Россию. Мы здесь живем, это наша страна и... Нужно поддерживать свою страну, я считаю, что и позицию. Да кричит женщина, покричит да и успокоится. Не надо ее трогать. Ну, Руки мне кажется, они уедут из этой страны. Но он уже в Израиле, она в России. Вот. Она уедет. Вы я. Думаете, уедет? Конечно. Да, Пугачева есть Пугачева. Не, не осуждаю ее. Вам их не жалко, если выгонят Пугачеву из страны? Нет. Каждый сам может выбрать, куда поехать, если ему не устраивает эта страна. Почему бы ее не поменять? Честно, мне вообще не, не интересно. Мне интересно. Вообще, совершенно. Не жалко Пугачева. Вообще? Конечно, нет. А кого вам жалко? Наших мальчиков, которые там сейчас О, за нашу родину воюют.